Первая стихия, с которой мы с вами будем знакомиться и пробуждать в себе, это, конечно же, стихия Земли. Если астрал относительно этой стихии вычищен достаточно хорошо, то, в принципе, при погружении в Землю вы никаких проблем не замечаете. Более того, она должна в, вашем, в вашей жизни тут же включать некие эффекты, собственно говоря, ради которых мы ее и пробуждаем. Каких же эффектов мы ожидаем? Во-первых, частоты, на которых работает наша планета, они, конечно, не одинаковые, но приблизительно все находятся в одном частотно-волновом диапазоне. Как, собственно говоря, и наше тело. оно Точно так же укладывается в этот частотно-волновый диапазон. Просто он, несомненно, уже, чем частоты, на которых работает вся планета. Погружаясь в Землю, подключая ее частоты к себе, мы, соответственно, немножечко изменяем свои лимиты наше тело становится более сильным. А это значит, что включаются некие генетические очень древние системы саморегуляции, которых не, было, не были проявлены до сих пор. Наши же предки как-то выживали, правда, далекие наши как-то предки. Антибиотиков не было. Не Траву покрепче будет. В смысле курить? <смех> кому, кому, не было антибиотиков, не было этих лекарств, да, и иммунитет как-то научился учился справляться сам. Да, конечно, были жесточайшие эпидемии, но судя по тому, что мы сейчас с вами здесь находимся, человечество не вымерло, а иммунитет свой как-то приобрел. И так происходило во все эпохи, во все времена. Просто некие элементы в нашем кинокоде они находится в спящем состоянии, да, а многие просто редуцировались совершенно за ненадобностью, поскольку нет уже тех сложностей, с которыми тело человеческое встречается в окружающем мире. Поэтому у нас со временем отпал хвост, поэтому мы стали дольше жить, поэтому мы стали более высокие и более нежные, потому что препятствий из окружающего мира у нас немного последнее время все меньше, меньше и меньше, но при этом врожденное чувство человека-охотника, человека-воина, человека-собирателя, который должен чувствовать природу как самое себя, у нас ушло почему -то вместе с этими качествами тоже. Заходя в лес, мы не чувствуем опасности. Заходя в лес глубоко, я сколько раз наблюдала, это с беспечностью людей, они идут в наушниках, рядом там прыгает кто-то. Хорошо, что это все лишь казах, а не волк. Да? Ну, могут бы быть и волки, в любом Они идут беспечно в наушниках, наслаждаются природой. То есть беспечность. Мы не чувствуем опасности от природы. А опасность может представить в любой момент. Земля, пробуждение стихии Земли, оно, конечно, включает вот это вот ощущение, именно интуицию, где с природой ты контактируешь, где у тебя безопасно, а где опасно не только в природе, но и в личной жизни, и вообще в обычной жизни это качество незаменимое, поскольку все человеческие существа, они, в общем-то, от животных ушли, как выясняется, недалеко, и весь этот цивилизованный это всего лишь налет, как мне, поглубже, да? везде андертались окажется. То есть интуиция относительно того, опасен или не опасен человек, это тоже стихия земля. Во-вторых, мы совершенно изуродовали свое тело с неправильным питанием. Соответственно, стихия Земли, которая пробуждается в нас и расширяет нам вот этот вот частотно-волновой диапазон, на котором работают клетки нашего тела, соответственно, вспомнит о том, что для нашего тела полезно, не то, что ему предлагается в магазине, а что ему действительно полезно. Поэтому изменится безусловные вкусовые предпочтения. То есть мы здесь ожидаем не только улучшения здоровья, но и некую мутацию физического тела, которое позволит нам стать более чувствительными, более интуитивными, более приспособленными к выживанию в окружающей среде, это что касается нашего животного потенциала. Но помимо животного потенциала у человека есть еще все остальные нижние тела, верхние тела. И стихии Земли в этих верхних телах также представлены. Стихии Земли в нашем сознании представлены трижды. Первый раз на уровне первой чакры Муладхара, второй раз на уровне будхиального тела и третий раз соответственно на уровне Сахасрара. Она там есть, просто обгубляется всеми остальными стихиями. Таким образом, значит, произойдет. Если мы активируем что-то по стихии Земли и изменяем свой частотный волновой диапазон по первой чакре Муладхара, значит однозначно что-то будет изменяться аналогично и по будхиалу, и по Сахасрае. Что же, каких же изменений здесь можно ожидать? Стихии Земли в будхиальном теле предопределяют структуру будхиального тела, а именно связь между первоосновами и вот этими всеми кругами. В теле есть четкое совершенно понимание о том, что есть что. И понимание это зонируется именно стихией Земли. То, как мы определяем главное и неглавное, то, как мы определяем, значимые или незначимое, это во многом предопределено стихией Земли, просто на уровне будхиального тела она уже не чистая земля, она уже смешанная с огнем, а земля, смешанная с огнем, это уже несколько иное качество, но тем не менее, сама вибрация стихии Земли в чистом виде там присутствует, просто это как вещество, какая-то смесь. Это уже не чистое вещество в природе, а уже не некий суррогат, но тем не менее при определенных воздействиях можно это чистое вещество выделить. И вот это чистое вещество, которое предопределяет нам структуру будхиального тела и есть стихия Земля. Значит, мы изменяя что-то, подключая что-то в стихии Земли себе по первой чакре, однозначно и по будхиальному телу по сфере ценностей и изменений будем претерпевать определенные трансформации наши первоосновы покажутся нам более яркими. С какой же точки зрения? Дело в том, что стихия Земли, а это очень конкретная стихия, это самая первая вибрация, самая, самая низкая, самая плотная частота, которая соответствует нашей планете. А наша планета, она хоть и мощна, но достаточно описываемая. Она зависит от... Положение звезд на небе, она зависит от времени года, она зависит от наличия Солнца-Луны, она зависит от колебательных, вращательных и так далее движений. То есть она зависит от физических законов. А будхиальное тело, оно по идее от физических законов не зависит, но оно и не должно зависеть. Нам надо вытащить не то, что она зависит от физических законов наша планета, а то, что она вообще зависит. Она зависит и это можно описать. И вот это качество есть у нас в будхиальном теле, оно зависит и это можно описать. Вот какое качество стихии Земли подарило нашему будхиалу. Потому что у животных будхиального тела нет, оно есть только у человека. Животные не имеют понятия ценности и убеждений. Это есть только у человека и у высших существ пробуждая стихию Земли в своем сознании, соответственно, что-то будет изменяться и по уровню будхиального тела, а именно все убеждения станут очень конкретными, и вы это увидите. То есть у вас не будет двоякого мнения по одному вопросу. Почему? Потому что активируются именно те убеждения, которые записаны на вибрацию Земли. А вибрация Земли она очень прямолинейная, она либо так, либо не так, либо зима, либо лето. Спорите на эту тему, да? все понятно. На уровне Земли все достаточно просто, ведь действия начинаются выше. Но именно вибрация Земли, если мы ее пробуждаем в себе правильно, а мы пробуждаем ее в себе правильно, она как раз отключит нам это состояние сознания. Она достаточно непривычная с человеческой точки зрения, да? потому что это сознание животного. Оно точно знает, кто друг а кто враг. Оно точно знает, эту съедобно или эту есть нельзя. Оно точно знает, с каким партнером стоит спариваться для вынашивания детенышей, а с каким не стоит. Ну и вот это качество проявится у вас. С одной стороны, оно абсолютно нечеловеческое, и можно сказать ах, какой ужас, мы превращаемся в животное сознание. А с другой стороны, не так уж бесполезно будет вспомнить, каково это быть животным с абсолютным качеством выживаемости. Поэтому стихия Земли включит в вас в это состояние абсолютное качество выживаемости, соответственно и сахасрара чакра, она также претерпит свои изменения относительно а, а, под воздействием стихии Земля стихия предопределяет структуру, значит и структура стахасрара-чакры тоже будет меняться, сейчас она у нас пока как родничок, захотела открылась, захотела закрылась, есть эгрегориальный наезд закрылась, нет эгрегориального наезда закрылась, открылась, да? Вот под воздействием стихии земли она всегда будет в открытом состоянии. То, что туда войдет, то войдет, да? качество потока мы будем определять на других стихиях, но сама структура чакры нам нужно, чтобы она была абсолютно рабочей.